Ну, позывов этих, конечно, сдерживать не надо, да, потому что если человеку хочется в магию, значит, у него есть на это основание. Да. А другое дело, что с буфты барахты можно действительно наломать дров. Да. Но поверьте, если человек приходит в магию уже одного его намерения изучать что-либо, постигать что-либо, достаточно для того, чтобы за ним приглядывали. Вот. Поэтому здесь вы можете быть более или менее спокойно, до совсем нарушения законов, которые могут сильно испортить карму человека, дело не дойдет. Другое дело, что можно будет избежать тех оплошностей и ошибок, которые, которыми обычно сталкиваются все, кто идет учиться без наставника. Да? Поэтому если вы будете помнить одно единственное правило и никогда его не забывать, и девочкам своим рассказывать об этом каждый день, то и сумеете их убедить в правильности этого правила, то вы избежите всех ошибок. А правило достаточно простое. Сначала знание, потом сила. Не наоборот. То есть сначала мы набретаем знания, а потом на уровне этих знаний начинаем прилагать или искать силу на эти знания. Потому что сила это энергия, а энергия придет только на информацию. Информация бытийная масса, значит, логика подсказывает, чем больше у нас информации, тем больше мы можем раздобыть силы в любой тот момент, когда она нам действительно будет нужна для какого-либо колдовского, магического или иного воздействия. Поэтому сначала мы набираем много-много знаний, то есть много читаем, много изучаем, рано или поздно количество а обязательно перейдет в качество оно просто схлопнется в какое-то понимание, которое в магическом сознании или готовом сознании стать магическим, сформируется в понимании знаю как. А за знаю как уже войдет действие, которое однозначно не принесет вреда вашим девочкам, по крайней мере точно. Учиться, в общем учиться.